Да, жду ваших вопросов, Мария. Доброго времени суток всем. Сегодня мы встречаем с Сергеем Вячеславовичем Тараскиным. Вышли два ролика, в которых Сергей Вячеславович обозначил позицию, что происходит на сегодняшний день, назывались эти ролики, что происходит на самом деле. Поступило много вопросов и я попросила, чтобы Сергей Вячеславович немножко ответил на эти вопросы, в том числе и сегодняшнему дню что происходит на самом деле Итак, здравствуйте сергей вячеславович мы вас приветствуем опять здравствуйте мария сергей числа поступило много вопросов которые я заранее подготовила для вас для того чтобы можно было ответить все вопросы делятся на три категории первая категория это что нам делать вот все говорят, идите, идите, а что нам делать? Вторая категория вопросов. Как нам совместить свою жизнь с, с работой ну, в структурах управления ну, в СССР? И третье, самые, самые такие острые вопросы, и прямо люди просили меня задать эти вопросы. Значит, вы заявлены в поле естественного права, вы первыми же своими указами ввели на территории СССР естественное право, мы это все изучили со, со, со своими сторонниками, люди воодушевлены, но мы бы хотели знать более точно, что, как и как это будет происходить. И прежде чем вы начнете отвечать на наши вопросы, скажите, пожалуйста, вы подтверждаете свой первый указ, пункт 16.1, о том, что запрещена ложь, вранье и все остальное? Я не просто подтверждаю, я всегда говорю об этом. Ложь и вранье является ничем иным, как сатанизмом. И на эту тему у меня даже есть отдельное выступление, по-моему, в 2018 году, где я, приводя, так сказать, цитаты из различных первоисточников, как раз говорю о том, что все виды лжи и обмана являются ничем иным, как сатанизмом. И всякий, кто лжет, становится последователям сатаны. Прекратить врать себе. Что по этому поводу нам говорили так сказать, наши предки, что по этому поводу написано так сказать, в первоисточниках. Иисус Христос Евангелие Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 42 и дальше, беседует с Иудеем. И вот он им говорит следующую фразу. В этой фразе очень полно раскрывается смысл того, о чем мы с вами сегодня говорим. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Из этой фразы мы с вами прекрасно понимаем, что ложь это и есть дьяволизм и сатанизм. И до тех пор, пока вы значит, не начинаете говорить правду, Всем и вся вокруг. Вы являетесь участником вот этой секты, так сказать, дьяволистов и сатанистов на планете Земля. Это, я думаю, что этот фрагмент из моего выступления будет вставлен в этот ролик, и наши соратники его увидят. Тем более, что я говорю, я уже выступал на эту тему неоднократно, и поскольку я разговариваю с людьми по несколько раз в день, то у меня ощущение такое, что я об этом говорю непрерывно. Спасибо. Вот с этих позиций мы и продолжим наш разговор. Для нас это тоже важно, потому что мы тоже стремимся в своей жизни, в своей работе, в общении с людьми, исповедовать только такой принцип. Никакого вранья, никакой лжи, максимум искренности, максимум честности. И поэтому первый вопрос. Значит, пишет вам Валентина П. Вот и второй Аналогичный такой вот отзыв Галина Бутусова. И они пишут вот как. Вот Валентина П. к вам обращается. Ваша речь производит сильное впечатление. Хотелось бы верить и идти вместе с вами. Но нам всю жизнь врали, в результате чего мы, будучи доверчивыми, оказались в разрушенной стране, разграбленной кучкой эдаких сладкопевцев. А сейчас и просто в тюрьме пока домашней. И второй, Галина Бутусова. «Вся беда в том, что народ, осознанный народ, уже никому не доверяет, боится вляпаться в очередной траст и оказаться в еще большей заднице, похо... хотя, похоже, дальше уже некуда, а это очень мешает объединению». И я поддерживаю вот эти вот вопросы, Сергей Вячеславович, потому что уже столько раз нас обманули, столько раз нам наврали, и... Кругом столько много опасностей с этими трастами, с этими манипуляциями, мошенничествами, что люди просто хотят знать правду. И не надо обвинять людей в том, что они не хотят что-то делать или они не могут. Нет, они хотят. И очень много я получила вот э, таких вот э, комментариев, когда люди говорят, мы хотим, но мы хотим знать правду и мы хотим знать, что нас не обманывают. Поэтому, Сергей Вячеславович, прошу вас ответить на вот эти вопросы. Что здесь в этом вопросе? Какие есть нюансы? Значит, люди хотят знать будущее, но будущее вот, о котором они хотят знать. В основном вопросы задаются о том, каким образом мы будем жить вот там-то, там-то, там-то, там-то, вот в этих и в тех или иных там структурах возрожденного Союза СССР. Я всем говорю: приходите в возрожденный Союз СССР, и устраивайте эту жизнь так, как вы сами хотите. Согласно чести, совести, законов Союза ССР, законов природы, законов космоса. Устраивайте это сами. Дело в том, что все посторонние наблюдатели всегда остаются недовольными. Потому что как бы хорошо мы ни устроили вашу жизнь, если это делает другой человек, вы всегда будете недовольны. Напоминаю вам ситуацию из Советского Союза. В Советском Союзе миллионы квартир были разданы бесплатно гражданам Союза СССР. Кто-нибудь это ценил в Союзе СССР? Всем казалось, что это естественно. Вот. И только теперь, оказавшись в ситуации, в которой приходится все эти вопросы решать неимоверными усилиями, залазить на многие-многие годы в кабалу, вот, зачастую так сказать, терять последнее, то, что у вас есть, так и не сумев расплатиться по тому же ипотечному кредиту. Люди поняли ценность того, что было у нас тогда в Советском Союзе. Вопрос в том, что э, насчет будущего я ничего э, так сказать, в деталях сказать не могу, потому что все будущее мы будем формировать сами. Как потопаем, так и полопаем. В общем, все, что мы сделаем, то, то и получим. Ничего не сделаем, ничего не получим. Вот сейчас мы оказались вот в этой ситуации, ничего не делали. Более 10 лет информация о возрождении Союза ССР находится в открытом доступе. Более 10 лет я как могу, вот той, так сказать, группой лиц, которые уже пришли в возрожденный Союз ССР, делаю эту работу теми средствами и силами, которые у нас есть. А средства и силы очень небольшие. То есть это фактически личные возможности каждого из тех, кто работает в Союзе СССР. Вот. Большинство наших соратников работают на основной работе и только в свободное от работы время могут выполнять какие-то обязанности в Союзе СССР. И вот эта группа лиц, которая не обладает сегодня никаким потенциалом, я имею в виду потенциалом, который ожидают от нас граждане Союза ССР. Они просят от нас что-либо. Вот посмотри, давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны. Значит, все платят налоги в Российскую Федерацию. Все работают в Российской Федерации. А будущее свое мечтают узнать у Тараскина. По-моему, нелогичный вопрос. Нет, они не о будущем спрашивают. Они спрашивают о том, что люди боятся что они попадут опять в какую-то беду, в какой-то траст, какие-то коммерческие, какие-то манипуляции вот этих мировых глобалистов, сатанистов. Вот люди, людей, что волнует. Будущее, да, мы уже говорили об этом, что мы сами будем это строить, формировать, и мы уже сейчас его формируем, мы стремимся к, своих, к своим родовым корням. Мы, мы хотим знать, чтобы нас не обманули, чтобы мы не оказались в лапах у международных мошенников, которые строят какие-то кооперативы, лавки, трасты и все остальное. Вот о чем люди спрашивают. Вот это первый вопрос, который их волнует. Хорошо, отвечаю на него прямо, четко и однозначно. Все мои заявления сделаны только на основе законов Союза Советских Социалистических Республик и на основе естественного права. Более того, они сделаны на основе присяг, которые есть у меня лично, как у гражданина Союза СССР. У меня есть военный билет Союза СССР, я был комсомольцем Союза СССР, я был пионером Союза СССР, я был октябренком. Вот все свои обязанности, как гражданин Союза СССР согласно Конституции, как военно Союз СССР я исполняю. Никаких других мыслей, задумок по этому поводу не существует. Мы все с вами должны оказаться в состоянии, где каждый исполняет собственные клятвы, присяги и обязательства. То состояние, в котором мы с вами оказались, и на которое они пытаются, ваши слушатели, там соратники, пытаются свалить на кого-либо, на самом деле распределяется в том числе и на них. Вы же поймите, бездействие. Хотите, чтобы зло восторжествовало на земле? Ничего не делайте, и оно восторжествует. Вот в этом состоянии мы находимся уже многие-многие годы. Мы ничего не делаем для сохранения собственной родины. Мы находимся в том э, дурацком состоянии, которое описано уже так сказать, многими исследователями, как маленькие дети. Ребенок играется в песочнице, у него отнимает его совочек, он начинает долго плакать, хныкает волнуется, переживает. Но если сзади, за этим ребенком, за этой песочницей в 100 метрах, горит его собственный дом, он никак об этом не переживает, потому что это находится вне зоны его восприятия. Также и современный гражданин многих государств, не только Советского Союза, он видит только те задачи и проблемы, которые касаются его лично. За, за то, что вы разобьете стекло у его машины, он готов вас убить. Иногда эти преступления случаются. А если вы отберете у него государство, он даже не заметит это. Что и произошло с гражданами Союза СССР. И те, кто делали эти действия, прекрасно об этом знали. Они знали, что вне вашего мировоззрения находятся многие глобальные вопросы. Они вас от них через систему обучения, через систему средств массовой информации отлучили. Вы перестали реагировать на такие понятия, как Совесть, честь, родина. На глобальные понятия. И в итоге, так сказать, оказались ни с чем. Никто не беспокоился по поводу того, что у него, так сказать, исчезла его любимая родина, которой, которой он давал столько присяг, которая его бесплатно учила, кормила, воспитывала и так далее и тому подобное. Потому что в Советском Союзе было очень много подобного рода социальных гарантий. Никто об этом не забеспокоился в 1991 году по одной простой причине. Вне мировоззрения большинства советских людей лежали эти понятия. Они не беспокоились об этом. Они заглядывали в холодильник, там ничего не изменилось. К ним в квартиру никто не пришел. Ну вот. Никто их лично никак не беспокоил. Но глобальное обрушение всей системы социалистической в итоге сказалось на каждом. Все, мы все вместе, дружно впали в нищету. Вот для того, чтобы выйти из этого состояния, мы и должны, каждый из нас, и я в том числе, я первый, с кого вы спросите об исполнении собственной воинской присяги. Но, к сожалению, мои возможности лежат только в той системе, которая уже создана и работает. Вот сегодня у нас есть несколько сотен соратников, и они действуют. Вот их потенциал мы сегодня и можем использовать. Вот. Будет у нас соратников миллионы, соответственно, и потенциал наш возрастет в тысячи раз, и возможности возрастут, появятся, так сказать, международные, те все 5 и 10 -е. И все, так сказать, мысли и чаяния будут реализованы. Но еще раз говорю: для этого нужны люди. Государство вот многие забывают, все сидят и ждут, что какое-то государство им что-то принесет. Напоминаю вам: государство это мы. Каждый из нас это и есть часть государства. Пока каждый из нас не станет, не почувствует себя этой частью, ничего с места не сдвинется. Хорошо. Сергей Вячеславович, вот пишет вам Иркутянка по поводу вот, операции «Феникс». Вот mm -hmm. люди, Это один, один такой комментарий, но ну, таких много комментариев. Люди пишут так. «Феникс идет по трупам нашим русским в очередной раз до есть. Вам не кажется, что вот эта операция «Феникс» – это эксперимент над народом, при том жестокий очень? А вы видели какого-нибудь бойца, который, так сказать, сидя в спальне, стал великим воином? Но мы же не бойцы, мы же просто… Обычные... Еще раз я вам говорю, разве можно пробудить сознание, если вы, наевшись <саспорщик> сытного обеда, лежите под теплым одеялом? В этот момент можно пробудить ваше сознание? Вы в этот момент можете осознавать что-либо? Вот сейчас сознание многих пробуждается только из-за того, что ситуация стала критической. Ограничили, так сказать, свободу передвижения, лишили средств существованию, и сознание стало пробуждаться. Вы видели когда-нибудь, чтобы человек, у которого есть все необходимое для жизни, или, скажем так, хороший достаток, чтобы у него пробуждалось сознание. Нет. Состояние э, сознания всегда пробуждается в экстремальной ситуации. Не верите мне? Почитайте книги тех, кто разработал различные оздоровительные системы. Вы знаете, что все оздоровительные системы на планете Земля разработали инвалиды? Ну, возьмите того же Декуля, Ну, и многих-многих других. То есть это люди, которые, пришли, которые прошли через некие критические состояния, которые позволили им по-новому оценить ту ситуацию, в которой они находятся. Невозможно никого привести в счастливое, так сказать, завтра, если он этого не осознает. Я еще раз говорю, мы уже были в этом счастливом вчера, но не осознавали этого. И только вот эта критическая ситуация, в которой мы с вами оказались, выявила то, что оказывается мы-то жили при коммунизме практически, мы были защищены, но сейчас оказывается, что мы там тоже жили. Там сейчас вся вот эта информация... Мария, это больше, фантазии. Больше. Мария вот а? это больше фантазий. Мария, вот это больше фантазий. В 60-е годы, вот я разговаривал с теми людьми, которые в 60-е годы, 60 годы ездили так сказать, за границу. Причем в капиталистические страны. Я вас уверяю, в середине 60-х Советский Союз жил лучше рабочий класс жил лучше, чем любой рабочий класс любой страны мира. ФРГ, США и самых-самых передовых на тот момент стран мира. У нас была, так сказать, выше обеспеченность. Да, если сравнить уровень зарплаты в чистую, он был ниже. Но, извините меня, значительная часть доходов, любого жителя капиталистической страны, это издержки, это налоги, это, так сказать, плата за ЖКХ и так далее и тому подобное. В то время, посмотрите внимательно, вот э, многие граждане СССР невнимательно смотрят старые фильмы. Посмотрите фильмы 60-х годов, из тех же капстран, ну, итальянские фильмы, которые широко известны были в Советском Союзе. И вы там увидите ситуацию, в которой жили так называемые хорошо обеспеченные жители Кап-стран, той же Италии, которой завидовали некие, так сказать, сказочные персонажи с территории СССР. Вы увидите там вещи, которые совершенно очевидны, когда на улице один холодильник, и все соседи ходят положить там масло или какой-то продукт к соседу, потому что холодильник один на улицу. Это было все в реальности. Вы посмотрите, в каких квартирах жили граждане Соединенных Штатов Америки в 70-е, 60-е, 70-е годы. Ж без слез не взглянешь. Учитывая то, что вся финансовая система построена, построена мировая финансовая система построена на средства славян, ну, Советского Союза, так скажем, то мы должны были жить, конечно, намного лучше и намного, ну, намного достойнее. Вместе с тем мы испытывали, я же достаточно, мне лет, я помню все, что было, мы испытывали много, конечно, лишений и в Советском Союзе. Другое дело, что мы можем это изменить в будущем. Но, а как вы относитесь к той информации, которая сейчас распространяется, и я ее изучаю достаточно хорошо, о том, что... Это только для народа, для нас это было, вот там, конституция, законы. А на самом деле страна и вот эта верхушка жила совершенно по каким-то диким, каким-то людоедским законам или, или даже по понятиям каким-то, с какими-то князьями, царями, церкви, трасты, церковные трасты, которые сейчас открываются, и люди, конечно, этого боятся. Вот как вы относитесь к этой информации? Это достоверно или это как-то заблуждение, или это вбросы? Что это такое? Эта информация, она имеет место быть, но она была настолько узкой и известна такому небольшому кругу лиц. Я вас уверяю, что абсолютное большинство людей, даже на уровне министров Союза ССР, ни сном, ни духом об этом не знали. Это, эти вещи знали, так сказать, высокопоставленные руководители спецслужб самого высокого ранга. Таких, как там, военная разведка, контрразведка, там, КГБ СССР и так далее. Это буквально, так сказать, ну, скажем так, несколько десятков человек на, на весь Советский Союз. Никто, в том числе министр, союзный министр в СССР, не имел возможности пользоваться этим. Потому что, как только у союзного министра появлялся, так сказать, ну, к примеру, там, например, зарубежный счет, об этом мгновенно узнавали спецслужбы и принимали соответствующие меры. То есть не было у людей этих возможностей. Да, небольшая группа людей, которая работала на самом верху и которая имела отношение к самым, так сказать, тонким механизмам существования власти и международным отношениям, они об этом знали. Часть людей, например, которые работали в личной контрразведке Сталина, они были посвящены в эти Вещи. Сколько было этих людей? Несколько десятков. Они пользовались этим? Да никогда. Они жили обычной жизнью обычных людей. Более того, они даже никогда не числились в спецслужбах. Те, кто работал, например, в такой структуре, как личная контрразведка Сталина, всегда работали на обычных рядовых должностях в таких структурах, где никто даже не подозревал, что этот человек имеет отношение к разведке или контрразведке. И, и в жизни вели себя настолько, так сказать, скромно и деликатно, что это, это подозрение не могло возникнуть, не было почвы для этого подозрения. Потому что, грубо говоря, они ели с одной миски со всеми, кто жил вокруг них. Все это больше, скажем так, ну, гипертрофировано, раздутая, так сказать, информация. Да, эти структуры существовали, да, борьба шла. Да, существовали там Бреттон-Вудские соглашения, да, шла борьба за соотношение валют на мировом рынке. Вопрос, сколько человек в этом участвовал? Единицы. А пользовались этим? Возможно, кто-то и пользовался. Но, честно говоря, я, я о таких людях во времена Советского Союза даже не слышал. Вот сейчас прошло 30 лет, покажите мне человека, который во времена Советского Союза, имел э, прямой доступ к, ну скажем так, к благам, которые открывались от, манипу от возможности манипуляции вот этими там трастами, какими-то крупными счетами. Конечно, такой возможности не было. Мы не говорим о том, что кто-то из наших со соотечественников, советских граждан, имел преференции от этого. Мы говорим о том, что весь мир жил за счет, ну так скажем, Советского Союза, это последнее юридическое лицо. Так вот, э, весь мир жил за счет этого. Нас же этим убивали, попрекали, унижали и в результате против нас вели холодную войну. Они же, вы сами говорите, они вели против нас холодную войну. За наши же средства, которые принадлежат славянским родам, они вели против нас войну. И мы, и мы в конечном итоге, вот эту, в результате этой холодной войны подошли к тому, что сейчас ну, творится такое вот. Поэтому мы об этом говорим, не о том, что кто-то из наших соотечественников там где-то пользовался. Понятно, что они не пользовались, но сейчас люди переживают, чтобы не повторилась такая же ситуация, когда опять какие-то новые трастики организуют, опять какие-то там новые эти, там, церковные фондики, и людей туда прочипируют уже не, не в Российской Федерации, а в СССР. Понимаете, вот что стоит на повестке дня, вот что людей волнует сейчас. Вот об этом мы говорим. Так пусть приходят работать в СССР, чтобы этого не произошло. Пусть приходят те люди, у кого есть честь, совесть и справедливость, как основа его существования, кто готов соблюдать законы, в том числе, так сказать, природные и космические, и начинают работать. Если вы не придете, вы знаете, кто в первую очередь приходит в эти структуры? Вот точно так же, как, как происходит с нами. То есть основная масса, людей, которые пытаются проникнуть в системы, так сказать, Советского Союза, это засланцы от спецслужб. Они придут. Если вы не придете, они придут. Вы, так сказать, не пользуетесь своей землей, ее кто-то займет. Вот она у вас заросла бурьяном. Рано или поздно придет какой-то человек и начнет ее обрабатывать. Вы будете кричать, это моя земля. Так кто вам мешал? обрабатывать ее, так сказать, жить на ней, получать какие-то, так сказать, блага. Вопрос в том, что большинство людей самоустраняются от таких задач, которые перед ними ставит государство. Самоустраняются. Не согласна. Много людей сейчас готовы приступить к защите своей. Мы сейчас не говорим СССР, Россия, там, Русь. Мы говорим своей земли, своей страны, своей державы. Вот сейчас готовы. Люди просто хотят знать четкие, ясные ответы вот, на все вопросы, которые их волнуют. А я пытаюсь вот эти вопросы сформулировать для вас. И поэтому сейчас вот... Сейчас вот я, сейчас я еще раз говорю, приходите, чтобы вам, чтобы вы, так сказать, не искали где-то виноватых. Чтобы в каждой структуре были честные, добросовестные, так, справедливые люди, соблюдающие законы этой страны, этой природы и так далее. Приходите. Чтобы в каждой структуре у нас большинство лиц, которые придут в нее, как раз были с такими качествами. Давайте наберем этих людей в систему управления. Давайте наберем этих людей. Потому что во все, во все времена, ну во всяком случае в последние времена, в систему управления приходили в основном негодяи. И чем больше, так сказать, отрицательных качеств было у человека, тем выше он поднимался по, так сказать, карьерной лестнице. А карьеры, как мы знаем, роются вглубь и, соответственно, приближался все ближе и ближе к дну ада. И тот, кто достигал вершины карьерной лестницы, читай по-русски, дна карьера, становился тем самым пособником сатаны, антихриста и прочих персонажей. Вот, вот что произошло на планете Земля. Когда люди добросовестные, честные, самоустранились от этого процесса и искали удобные для себя ниши. Кто-то уехал в деревню и начал жить с собственного города. Ребята, а кто страной будет управлять? Мы вот здесь организуем свою собственную общину. Не вопрос. Все это должно быть единой системой, которая должна приносить пользу государству, находиться в структуре государства. В противном случае... Вы э, занимаетесь тем, что вы изолируете себя, там свою семью, свой род или там с, несколько своих соотечественников от всех остальных и противопоставляете Совершенно правильно. Поэтому пойдемте... Okay. Мы, вот мы задаем вопросы. Я задаю не okay. комплементарные вопросы, а вопросы, которые реально волнуют людей. Потому что они okay. задают вам, вас, во, вот эти вопросы вам. Вот они спрашивают. Как только... Бу... Вот Виктор Шев... Шевкин... Как только будет восстановлен СССР, не придут ли сюда истинные граждане СССР, а именно граждане Израиля, которые попросят всех иностранцев покинуть территорию, так как наши родители не были гражданами СССР, потому что, чтобы стать гражданином СССР, нужно стать гражданином республики, как минимум, у которой не было закона о гражданстве. Также в наших ЗАГСах, в записях акта о рождении нет Умышленно, нет, умышленно не ставилось указание территории страны родившейся, как мы будем доказывать свою принадлежность. Тут речь идет вот о чем. Значит, согласно законодательству СССР, получается, что мы тоже для того, чтобы выйти из гражданства СССР, мы должны были написать прошение в Верховный Совет СССР. Так же самое, чтобы получить гражданство. Мы должны были написать также ну, ходатайство. Там. Нет, нет, вы не читали закон о гражданстве. Значит, и все, все, все, все, все, что, все, что, все, что вы сейчас зачитали, это является фантазиями на правовую тему некого человека, который размышляет об этом, не читая соответствующих законов. Гражданство СССР приобретается в результате так сказать, наличие гражданства СССР у обоих родителей. Это первый фактор. Если оба ваших родителей являются гражданами Союза СССР, вы автоматически становитесь гражданином СССР. Документом, подтверждающим гражданство СССР, подтверждающим гражданство СССР, было свидетельство о рождении. Специального документа о том, что вы являетесь гражданином СССР, отдельного документа, никогда не существовало. И процедуры, скажем так, в вхождения в гражданство после рождения не требовалось. Эта процедура проводилась через документы, которые были у ваших родителей. У ваших обоих родителей было гражданство СССР, вы автоматически получали гражданство СССР. Даже если вы родились на Кубе, например, или во Вьетнаме. Многие граждане СССР работали в соцстранах и там рожали детей но им все равно присваивалось соответствующее гражданство Союза Советских Социалистических Республик, а место рождения указывалось там такой-то местность там на Кубе, на Кубе там в ГДР, во Вьетнаме там и так далее и тому подобное. Даже на корабле может человек родиться, капитан выдаст соответствующую справку, и по этой справке человек, согласно гражданству своих родителей, получал, так сказать, гражданство Союза Советских Социалистических Республик. Все это из и фантазии. То, что касается людей, которые находятся сейчас вне территории Союза ССР, часть из них имеют гражданство Союза Советских Социалистических Республик до сих пор. Это люди, которые, ну, например, сейчас работают в капстранах. Таких людей достаточно много, они измеряются миллионами. Например, в той же Германии сейчас живет и 5,5 миллионов наших соотечественников. Ну и во многих других странах тоже. Поэтому, более того, мы, мы будем призывать этих людей на нашу территорию, но будем призывать исключительно с соответствующими целями и задачами. Нужны нам специалисты, которые должны работать, ну, скажем так, в области электроники. Будем приглашать и наших соотечественников извне, которые сейчас работают в иностранных компаниях по, по тому же профилю. И я думаю, что многие, многие из них вернутся при, при соответствующих, скажем так, изменениях в нашей стране. Они неизбежно возникнут. Весь тот потенциал, о котором вы упомянули и который, о котором я говорил неоднократно, будет использован на благо Союза СССР и каждого гражданина Союза СССР. В Союзе СССР каждый гражданин станет учредителем Союза СССР, не виртуальным учредителем Союза СССР, не абстрактной высшей ценностью, которая была констатирована во многих советских и международных документах, что человек является высшей ценностью, его права и свободы реальной ценностью. То есть он появится на балансе Союза Советских Социалистических Республик через тот документ, про который мы уже неоднократно говорили. Это оценка утраты жизни, сертификат, который называется оценка утраты жизни человека. То есть случае утраты жизни по какой-либо причине неестественной, виновный будет отвечать согласно той стоимости, которая означено в этом сертификате. Эту сумму мы уже озвучивали, это более чем 14 миллиардов советских рублей. Из этой суммы будет осуществляться и финансирование всех государственных программ, и в том числе самого человека. То есть то, о чем, скажем так, сейчас только идет речь, вот, в новом возрожденном Советском Союзе будет обязательным условием. То есть это безусловный базовый доход. Каждый человек имеет право на достойное существование. Безусловный базовый доход это то, что позволяет человеку выживать нормально в тех условиях, в которых он находится, в нашем случае на территории Советского Союза. А все остальное он может получить благодаря тому, что он будет осуществлять там, трудовую деятельность или какие-то полезные действия в пользу государства. Вот и все. Следующий вопрос. Вот тоже я согласна с таким вопросом. Римпет О и так написано. Мы родили нормальных сыновей, которые трудятся и работаем до 63 лет, не, не покладая рук. А вы все чужие грехи складываете назад. Мы паразитами никогда не были. А все эти годы кормили себя и вас в том числе. Я работала в производстве. И в переработке молока теперь когда все разворовали то те кто трудится по вашему останутся в ответе за все то что натворили кгб и кпсс люди правильно говорят мы знать не знали что они там творили и сейчас когда вот нам говорят что мы там предатели родины там э, предали все я не я не согласна предали страну и нас в том числе. мы чувствуем себя преданы мы сами Чувствуем себя преданными. Нас не только предали, но еще и продали 10 раз в рабство. И поэтому вина народа, я тут не, не разделяю точку зрения, когда вот на, на народ возлагается вина. Виноваты те негодяи, которые должны были следить за тем, чтобы вот этого вот не произошло. Я так думаю, вот люди вот так вот такой вопрос задают вам. Все правильно. Степень вины возрастает по, по мере того, как человек, э, скажем так, занимает соответствующее положение в обществе. В нашем случае, в случае Союза ССР, который был до 1991 -го года, безусловно, я уже называл основного виновника. Я уже говорил об этом официально в своих выступлениях. В 1991 году 470 тысяч человек из личного состава КГБ СССР одновременно дезертировали со своих должностей, вот, нарушив собственную воинскую присягу и единственную задачу, которая стояла перед ними и которая была прописана в названии того учреждения, в котором они работали. Комитет государственной безопасности. 470 тысяч человек. Внезапно и одновременно являясь специалистами, Находясь на соответствующей службе, получая довольствие от тех, кто работал и, так сказать, содержал всю эту армию людей, внезапно и одновременно дезертировали со своих постов. Мы лишились родины. Комитет государственной безопасности не произвел те манипуляции, которые должен был произвести по аресту виновных, их преследованию, соответствующему открытию уголовных дел и так далее и тому подобное. Более того, не только один комитет государственной безопасности, 4 миллиона сотрудников МВД СССР, которые должны были стоять на страже законности, тоже не вступили в это противостояние прокуратура союза сср всех уровней которые, на глазах которой творились вот те беззакония которые шли последние годы жития ссср там ну в основном так сказать самые экстремальные события шли 89 90 и 91 год тоже не вмешивалась в это дело она не сделала соответствующих заявлений она не вмешалась она не возбудила уголовные дела против тех кто нарушал социалистические законы Против того же Горбачева, как вы помните, вот Илюхин возбудил уголовное дело, оно там просуществовало там, несколько часов всего. А где были остальные члены Генеральной прокуратуры Союза ССР? Что в это время делал генеральный прокурор? Что в это время делал министр МВД ССР? Что в это время делал так сказать, делали судьи всех рангов? которые тоже обязаны так сказать, за этим следить и как минимум так сказать, высказать свое мнение, как осознанные граждане СССР, обладающие правовой, серьезной правовой подготовкой, они должны были выступить в качестве заявителей, написать, например, как гражданин СССР соответствующее письмо в специальные органы Союза СССР, там подать заявление в прокуратуру о нарушении социалистической законности. Они это сделали? Нет. На них в первую очередь вина, естественно, и эта иерархия четко прослеживается. Те, кто был ближе, так сказать, к системе управления, те, кто непосредственно занимался, так сказать, государственной безопасностью во всех ее ипостасях, на, на том и лежит основная вина. А простой человек, он, так сказать, зачастую информацию получал только из средств массовой информации. А средства массовой информации стали невольными э, мальчиками на побегушках у этих э, предателей Родины. До сих пор это, это все крайне сложно понять. Каким образом заговорщиков, которых там ну, 20-30 человек. Я, я эту всю э, информацию, так сказать, слышал от, э, э, в том числе от тех, кто работал офицерами в КГБ СССР. В каждой области, в каждой области людей, которые работали по этой программе по разрушению СССР. Ну, было от, от силы несколько человек. За одну ночь можно было решить всю, все эти проблемы. Вы представляете, на гигантскую область, ну, предположим, 10 человек. Что такое 10 управленцев, которые занимались тем, что сваливали э, сливочное масло, закапывали в враги, вот, создавали искусственный дефицит, э, который, так сказать, лишали людей самого необходимого. Под конец существования СССР у нас возник, возник так называемый дефицит, который в основном был спровоцирован так сказать, конкретными людьми, которые это делали. То есть он не на самом деле возникал. Производство продуктов питания в СССР было достаточным. А дефицит возникал либо в результате того, что, так сказать, торговые сети занимались различными видами мошенничества, либо так сказать, шло прямое уничтожение продуктов питания, о чем в последние годы неоднократно сообщали даже средства массовой информации. Тот же Невзоров в 600 секунд показывал так сказать, грузовики с продуктами питания, которые были вывезены в лес и так сказать, свалены там в какие-то овраги и ямы.